Смоук он сказал рейс-директор, давай расскажем, что это такое, да? У нас все пилоты должны включать дым, поэтому появляется, как так И единственное, друзья, за это тоже штрафно, если недостаточное количество дыма на участке. Да, вы увидите надпись, insufficient smoke, это значит, недостаточно дыма. Дерно, это единственная история, вообще в любом виде спорта, может быть только дымом. Где это хорошо, точнее, это конечно, плохо, но здесь это не просто шоу, а это обязательная программа. Даже э, вчера, э, во время вообще, вообще просто тестовых полетов, даже если какую-то э, то за это штрафовался пилот. Понятно, что он не виноват, он просто это уже техническая составляющая, не от него это зависит, не он выдает. не он там сидит с дымовой машиной и пускает ее через трубочку. Понятно, Полеты. Это только тренировка. Здесь мы не комментируем так просто сумасшедший комментатор, который будет рассказывать вам mm -hmm. каждую тоже